Привет, друзья! Снова с вами я, Дмитрий Фреско. И я продолжаю кулинарную пропаганду. Самую полезную из всех пропаганд. Сегодня испечем рыбную кулебяку. Кулебяка – традиционное русское блюдо. Это пирог, только лучше. Всегда закрытый, всегда вытянутый в длину и высокий, всегда со сложно сочиненной слоеной начинкой и всегда начинки по весу больше, чем тесто. Да, это очень вкусно нет это совсем не сложно это мега рецепт от начала до поедания пройдет часов 6 не меньше Но это не значит, что все 6 часов мы поторчим на кухне однако лучше за кульбяку убраться, когда есть настроение приготовить что-нибудь эдакое нам понадобится для теста 700 граммов пшеничной муки сахар соль 200 миллилитров молока лучше если это будет не молоко а сыворотка 150 миллилитров воды Дрожжи. 10 грамм живых или сухие по инструкции производителя. Сахар. 50 граммов маргарина, 2 куриных яйца, из которых отделён желток для того, чтобы смазать куребяку в конце, для нарядности. Нам понадобится для начинки рис, любая морская рыба, может быть даже несколько разных видов, например, треска и сёмка, или палтус и форель. У меня хек, он же мерлуза, и хвостик от съемки. Лук и сливочное масло для его обжарки. Итак, этап первый. Приготовим закваску. Сначала я смешаю дрожжи с мукой. Добавлю им подкормиться сахаром. Перемешаю. Ну и чтобы они не питались в сухомятку, добавлю теплого молока, 100 миллилитров. Нам надо получить такое... Жидковатое, недооладивая тесто. Для чего я это делаю? Во-первых, нам нужно проверить, насколько хорошо будут работать дрожжи. Потому что если они в закваске не запустятся, то нужно бросать это занятие, выливать их и готовить что-нибудь другое или вообще ничего не готовить. Но вот если запустится, тогда мы на базе этой закваски приготовим опару. Ну что, отправляю это дело работать. Через 10-20 минут проверяем закваску. Она должна была бы увеличиться в объеме в два раза или убежать. Следующий шаг – опара. Отправляем в чашу нашу закваску. Она прет, как на скипидаренная. Очень хорошие дрожжи. Если у вас такие же, у вас получится отличный, просто прекраснейший пирог. К дрожжам вода, оставлюся молоком. 2-3 столовые ложки сахара, чтобы дрожжам было послаще жить, пол чайной ложки соли и половину всего объема муки. Все это дело тщательно размешиваем миксером на невысокой скорости. Нам нужно получить тесто чуть гуще, чем оладьевое. Закрываем его полотенцем и оставляем в тепле часа на полтора-два. Каждые полчаса будем его обминать. Дрожжи любят тепло, а тесто не любит сквозняков. Поэтому я убираю его в духовку и включаю там лампочку. Это хватает для поддержания температуры. Если у вас духовка ровесница революции и в ней нет лампочек, или она просто перегорела, рядом с тестом можно поставить кастрюлю с кипятком. Он будет остывать и поддерживать температуру и влажность в нужном нам диапазоне. А сами тем временем займемся начинкой. Сначала поставим вариться рис. Начинка в кулебяке должна быть чуть более соленой, чем хотелось бы для еды, поэтому солю с избытком. Затем порежем лук мелкими кубиками. Если кто-то не видел, вот ссылки на два ролика. В верхнем я показываю, как быстро почистить лук, а в нижнем как порезать. Лук обжариваю на сливочном масле до золотистого состояния. Начинка в кулебяку кладется остывшей, поэтому я готовлю ее сразу. Рыба у нас пойдет в кулебяку в сыром виде, поэтому я ее только филирую и порежу. Обрезь, кости и головы оставлю для потрясающего рыбного бульона. Вот в этом ролике, кстати, говорю вам показан. Обминаем опару. Дрожжи в процессе своей жизнедеятельности выделяют углекислый газ и сами же в нем задыхаются. Поэтому регулярная обминка позволяет этот газ ударить, а дрожжи взбодрить. Опять обминка. Наконец, тесто. Добавляю сюда одно яйцо целиком и белок второго. Желток, напоминаю, отложил. 50 граммов маргарина и вторую половину муки. А теперь тщательно все перемешиваем. Смотрите на тесто. Оно очень мягкое и должно оставаться мягким. Тогда и в готовом кулебяке тесто будет воздушным. Добавляйте муку и вымешивайте до тех пор, пока тесто не станет отлипать от рук. А по мягкости не станет, как брюхо спящего кота. Смотрите, какое упругое. Оставляем его подняться еще разок. Как только увеличится в объеме вдвое, обобнем его и будем формировать кулебяку. Тесто подошло. Теперь включаем духовку на 200 градусов. Берем противень, кладем бумагу для выпечки, смазываем маргарином. На стол постелю пищевую пленку, а уже на ней буду растягивать тесто. Кулебяка – девушка серьезная, строгая, закрытая. Это вам не растягай какой-нибудь, потроха нараспашку. А для верности выпекается швом вниз. Поэтому первый выложенный слой из начинки окажется верхний. Я первый выложу рыбу, а когда переверну кулебяку, то рыбный сок начнет стекать вниз, пропитывая остальные слои. Не забываем про соль и перец. Вторым слоем лук, а суховатый лист вниз, чтобы впитать стекающие соки. Очень часто слои в начинке в кулебяке разделяются специально приготовленными для этого блинчиками. Это симпатично выглядит на срезе, и блинчики не пускают лаву к тесту. У нас сегодня кулебяка из простых. А сейчас, чтобы кулебяка не подсыхала, мне нужно накрыть его полотенцем. Но полотенце к ней наверняка приклеится, поэтому смотрите лайфхак. Я пересыпаю его мукой и втираю муку в полотенце. Теперь накрываем полотенцем и оставляем минут на 40, чтобы тесто подошло. Подошла в духовку нашу красавицу. И поглядываем, как только начала румяниться, это минут через 10, понизим температуру до 180 градусов, как стал совсем румяной 160. Всего и печься минут 35-45. Проткните сбоку спичкой, она должна выходить из теста сухой. Минут за 5 до готовности смажу ее яйцом. Как только мы отправляем тесто в жар духовке, его поверхность начинает стремительно высыхать, образуя плотную корочку. А в тесте содержится газ. И он от нагрева пытается расшириться. В результате, если корочка достаточно плотная, изделие не может подняться. Если она недостаточно плотная, эта корочка некрасиво рвется. Чтобы этого избежать, я на дно духовки выплескиваю стакан воды. Если у вас духовка газовая, можно на дно духовки поставить противень с водой или обрызгать стенки духовки. Собственно, для этого же я сейчас и обрызгивал нашу куребяку водой. Кулебяк уже почти готова, немного косметики сделает нашу красавицу еще краше. Здесь у меня отложенный яичный желток, чайная ложка воды и щепотка сахара. Смажу кулебяку, и тогда буквально за 3-4 минуты она станет совсем румяной и блестящей. Прежде чем разрезать, надо дать ей время остыть. Лишняя влага из теста уйдет, и оно станет более легким и воздушным. У нас уже вечер, практически ночь, но вы видите по изменившему освещению. Мы посвящались и решили все-таки показать вам результат она таки лопнула. Произошло это не по причине недостатка воды в духовке, там у нас стандартная ведерка плескалась, а по причине того, что из-за сложности съемочного процесса я не дал времени достаточно выбрать тесту. Ему бы еще полчаса 40 минут постоять, оно бы всю свою энергию растратило, и все было бы просто отлично. Но я уверен, на вкус это не повлияет. Сейчас попробуем. Ароматная, румяная. Тесто тает во рту. королевна. И вы знаете, трещины ее совсем не портят. Вот и все на сегодня. Понравилось? Не поленитесь поставить палец вверх. Не понравилось? Треснул кулебяка. Подпишитесь, чтобы учиться на моих ошибках. Несмотря на все свои трещинки, кульбяка потрясающая. Не пожалейте своего времени, приготовьте. Сделайте репост этого видео на свою стену ВКонтакте. Пусть другие тоже учатся. Спасибо за компанию. Пока.